Здравствуйте, в эфире новости в студии Аина Исакова. Накануне состоялся телефонный разговор президента Кыргызской республики с президентом Казахстана. Сорумбай Джеймбеков выразил слова поддержки Касым Джо Мартукаеву в связи с ситуацией в городе Арыс. Ар Туркестанской области Казахстана. Он отметил готовность Кыргызстана оказать всяческую помощь в ликвидации чрезвычайной ситуации. Сорумбай Джимбеков выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В свою очередь, Касым Джомар выразил признательность главе Кыргызстана за проявленное сочувствие в связи с чрезвычайным происшествием в городе Арыс. Ар Об этом Токаев написал на своей странице в Твиттер. В сообщении говорится, признательным президенту Кыргызстана и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 Депутаты инициировали законопроект, согласно которому кыргызстанцам, получившим гражданство другой страны, будут выдаваться Меккенкарты, так называемое свидетельство соотечественника, дающее ему ряд привилегий. Инициативу сегодня на заседании комитета Джугурку Кинеша по международным делам, обороне и безопасности озвучила Махабат Мавлянова. По ее словам, такой законопроект был необходим уже давно. Отметим о необходимости скорейшей реализации национальной инициативы Меккенкарт в марте этого года высказался и глава государства. По его словам, эта услуга создаст подходящие условия для вклада наших соотечественников в развитие страны. Что такое Микенкарта и для чего она необходима соотечественникам за рубежом, расскажет Айтолкун Сулпуева. Официально около 700 тысяч кыргызстанцев находятся на заработках за рубежом. Если коснуться неофициальных данных, количество мигрантов из нашей страны достигает миллиона человек. Большинство выходцев из нашей республики трудятся в России, а после и в странах Европы и Азии. Порядка 20-30% получили гражданство другой страны. Однако, несмотря на это, они продолжают поддерживать тесную связь с родиной. На сегодняшний день за рубежом находится более одного миллиона наших сограждан. Многие из них получили гражданство иностранных граждан. Например, есть наши соотистики, этнические Кыргыз, проживающие в Турции, в Европе, в России, в Соединенных Штатах. Допустим, гражданин Европы, но этнический Кыргыз, он по приезду в Кыргызстан сталкивается рядом проблем. Первое, это он оформляет визу. Второе, он э, не может здесь приобрести э, недвижимость. Третье, э, социальные и э, медицинские услуги э, для, для него однозначно платные. Вопрос поддержки кыргызстанцев, которые вышли из гражданства нашей страны, поднимается давно. Для этого депутаты инициировали законопроект, согласно которому бывшим гражданам будут выдаваться мекенкарты. Как отметила нардеп Махабад Мавлянова в ходе заседания комитета дюгурку кенеша по международным делам обороне и безопасности. Такого рода свидетельство соотечественника позволит выходцам из Кыргызстана сохранить часть прав гражданина нашей страны. Кроме того, свидетельство соотечественника позволит вышедшим из гражданства не регистрироваться по прибытию в Кыргызстан. Они могут так же, как и наши граждане, могут без разрешения работать. В сфере образования они могут тоже, тоже получить услуги, как наши граждане по такой же цене. Также мы рассматриваем, чтобы они без визы получали, заезжали, выезжали на территорию Кыргызской республики, а также когда они являются наследниками земель сельскохозяйственного сельско назначения. В данное время они как иностранцы получают право пользоваться все в течение одного года. В свою очередь глава госслужбы миграции пояснил, что инициатива создания микен-карты поднимается уже последние несколько лет, отметив, что правам выходцев из Кыргызстана нужно уделять большое внимание. Только по последним данным за прошлый год мигрантами было выслано около двух миллиардов долларов в Кыргызстан. А те, кто вышел из гражданства, все равно часто приезжают в Кыргызстан и инвестируют в экономику нашей страны. И это значительный вклад, подчеркнул Болтбек Ибраимджанов. Единственное, они не могут участвовать, работать в политических должностях или в выборных должностях и правоохранительных органах. А так остальные все права будут наравне нашими гражданами Кыргызской республики. После выхода закона правительство мы будем определять подзаконные акты, как выдавать, на каких каких документов. Это прорабатывается. Сейчас идет защита концепции». Как было отмечено Конвеком Иманалиевым в ходе заседания комитета, выдвигаемый законопроект очень нужен. Однако документ должен соответствовать и правовым аспектам. Законопроект очень необходим, однако в 16 пунктах есть некоторые несостыковки. Нужно учесть это и выносить законопроект во втором чтении. Самое главное – учитывать правовые аспекты. Кроме того, нужно уточнить и финансирование. Отметим о необходимости скорейшей реализации национальной инициативы Микенкарт в марте этого года, высказался и глава государства. По его словам, эта карта создаст подходящие условия для вклада наших соотечественников в развитие страны. На сегодняшний день, по информации госслужбы миграции, гражданства других стран получили порядка 500 тысяч кыргызстанцев. Выдачу Микинкарт предлагают отдать государственной регистрационной службе. Профильный комитет принял концепцию законопроекта Микинкарт в первом чтении. Далее вопрос будет подниматься уже в сентябре. Отметим, практика поддержки граждан, вышедших из гражданства, весьма успешно работает в Индии. Айто Кунсулпуева, Бегзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. После запуска проекта "Безопасный город" смертность на дорогах Бишкека снизилась практически на 53 процента, сообщил заместитель главы Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатымиров. По его словам, "Безопасный город" позволил снизить смертность на дорогах, количество ДТП в столице снизилось на три с половиной процента. В Чуйской области смертность на дорогах снизилась на более чем 37 процентов. По состоянию на 24 июня зафиксировано 211 тысяч 384 нарушения из которых оплачено 89 тысяч девятьсот восемьдесят постановлений на 125 миллионов семьсот тридцать тысяч Стоимость бланков свидетельства о регистрации транспортных средств нового образца снижена в 4 раза. Как сообщили в ГРС, по условиям нового контракта закупочная стоимость одного бланка определена в размере 192 сомов, что в 4 раза ниже предыдущей цены – 10 евро или около 800 сомов. По итогам тендера подписан контракт с ОСО «Гознак» на поставку бланков. В конкурсе приняли участие две компании – АО «Учкун» и ОСО «Гознак». Последняя предоставила наименьшую стоимость – ведомстве добавили, что по новому контракту цена за бланк зафиксирована в национальной валюте и не подвержена колебаниям разницы валютных курсов. Начать выдавать свидетельства нового образца планируют с 1 августа.